Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» шириной гусеницы 600 мм. Гусеница уже в заводскими шипами находится. На льду данный букс таскать не будет, она будет увереннее себя вести. Буксировщик представлен в базе 1,5 метра с мощностью мотора 15 лошадиных сил двигатель «Зонгшен». На буксе не установлен реверс. А установлена двухопорная трансмиссия на самоцентрирующихся подшипниках. Буксировщик получился легкий, быстрый. Трансмиссия у нас находится на сплошной плите, что очень удобно натягивать цепочку. Отдали гайки и сдвинули назад весь узел. Цепь идет сальниковая, усиленная. Ремень здесь установлен чешский. Рубина Арктика. Буксировщик уезжает в Архангельскую область, в деревню Патракеевка, к Белому морю. Приехали уже владельцы за данным буксом. Александр планирует у нас эксплуатировать мотобуксировщик в основном весна, лето, осень, верно? Да. То есть это ягоды, грибы, лес, все для хозяйства. Всем спасибо за просмотр, пока.